Привет, меня зовут Лада Охотников. Хотите заработать миллион в течение ближайшего года? Или хорошо, давайте возьмем цель поближе. В течение ближайшего месяца заработать 100 тысяч рублей. Для этого вам нужна система. И эту систему вы можете получить совершенно бесплатно. Все, что вам нужно будет, это следуя четкой инструкциям, настроить эту систему и не пропустить ни единого шага. Если так продолжать действовать в течение года, то в течение года у вас будет и миллион. Да что же я все про миллион говорю? Меня зовут Фондарья Охотникова. Я, если честно, занималась вовсе другим проектом. Не успела еще толком включиться и понять миллион мани, но уже через три дня обнаружила, что у меня уже почти пол эфира на счету. Это почти 90 долларов. Стало интересно, а сколько я смогу заработать, если включусь по-серьезному? А я так и сделаю. На связи Евгений Назаров и в этом видео хотел бы с вами поделиться своими результатами. За сутки было заработано 0.86 эфира, это почти 160 долларов. На связи Оста Бондаренко. И сейчас у меня будет небольшой обзор, что произошло за сутки. Вот перехожу в кабинет. Вот давайте обновлю. 081 эфира. Давайте перейдем, посмотрим, сколько это по курсу. Вот я смотрел, это 10 0,99 рублей, а 0,88 рублей. Друзья, сейчас прям дозаписываю записываю кусочек видео, как тот раз вот прям, когда видео записывал, да? Записал только, начал конвертировать видео, вырезать там неудачные моменты, собирать там, если какая-то запинка была, ну чуть-чуть, да? И блин, обновлять. Я захожу вот сюда здесь у меня уже было 081 121 вот только что да вообще деньги летят до 121 ставлю 121 за сутки то есть седьмая структура наполняется 15 тысяч рублей пять тысяч рублей прям сразу как щелк как пальцами и прилетело то же самое будет и у вас на связи с ванин в этом видео продолжим обзор смарт-контракта миллион мани за 8 дней такой вялой работы я заработал 486 эфира если это в долларах посмотреть, то это 864 доллара, ну практически где-то в районе 55 тысяч рублей за неделю. Привет, с вами Виталий из Киева. Миллион мани у нас сегодня. На сегодняшний день всего заработано 1146 эфириума у меня, то есть чуть больше 2000 долларов, количество партнеров. Я не мог долго поверить, что это так, но админ меня убедил, что информация правильная, он вроде бы проверил там, и действительно вот такое количество партнеров у меня всего в структуре сейчас. Шестой уровень я сегодня купил, уже сегодня две проплаты шестого пришли. Оказалось, что проект Бомба, он превращается уже в блокбастер, вокруг него ажиотаж и на нем, как оказалось, каждый из вас может зарабатывать от 10 тысяч рублей ежедневно. Буквально за 3 дня у меня уже более 500 долларов. То есть больше 150 долларов ежедневно, это больше 10 тысяч рублей. Это то, что каждый из вас может зарабатывать. Кто-то сразу сможет столько, кто-то сможет больше, кто-то может немножко меньше. Кто-то может даже значительно скромнее, но используя систему, которую я вам даю, а у меня для каждого из вас есть готовая система, которую вы можете начать внедрять. Если вы над ней будете работать, вот как по курсу, как вам там говорится, день за днем, день за днем, то вы дойдете не до таких результатов, что у вас будет ежедневный доход не ниже 10 тысяч рублей в день, а то и выше. Того, каждый из вас может не зависеть от этого проекта или от какого-то проекта еще. Именно для этого у вас есть система. Вы ее внедряете, ее включать, и с ней вы можете заниматься в интернете чем угодно, продвигать что угодно и ни от чего отдельного взятого не зависит никак. И зарабатывать везде деньги и везде по-серьезному, по взрослому.